Привет! Это мы, радостные студенты. И у нас еще все впереди. А это все так же мы, но после окончания университета. Давайте посмотрим, чем отличается жизнь студента и выпускника. Классная вечеринка! Ребят, может боулинг? Точно! А, -а, -а, -а. а потом в тир! Да! -а -а -а. И в гости! Маш, сегодня какое число? 7 марта! Может, расстанемся, а? Маш, помнишь, я тебе на 14 февраля мультиварку подарил? Так это ты на 8 марта тоже! Вот я придумал! И вот еще, в телескоп на солнце... Можете смотреть только два раза. Левым глазом и правым. И правым. И правым. Спасибо. Извините, а наклеечки не собирайте? Нет. О, тогда я заберу. Алло, Чоп-Чоп, у вас парикма в барбершопе. У вас сегодня Андрей работает? Отлично. Сколько стоит? Все так же, тысяча Копейки. Ну, давайте, запишите на три меня тогда. Дорогой, тебе виски прямые или косы? Да главное, ухо не отрежь, а. Алло, привет, Абий, с рождения. Спасибо. Спасибо. Детей забери из садика, они четвертые сутки там уже. Сладко у улыбки каждый год.